Всем добрый день, 25 июня, 35 в тени, целую неделю. На пасеке находиться нужно в силу специфики моей работы по производству молочка. С утра до вечера хожу как на раскаленной сковороде. Ну ничего, никуда не денешься. Такая судьба. Обгул маток. Какой результат и какая ситуация по обгулу маток. Ну в основном две. В основном две. Вот основные семьи по две матки видно, да? Разделительные решетки. Сразу же меняю. Вот стоят сетки, были. Вот. Что собой представляет сетка? Счастенько я показываю. Вначале между ульями ставится, между корпусами сетка. Только обгулялись матки, а матки обгуляются фактически в одно и то же время. Плюс-минус там, потому что с одной серии. И сразу же меняю. Сегодня полностью прошел пасеку и основные семьи поменял решетки. То есть сетки на разделительные решетки. Ну, это вот полукорпусник у меня раздулся. Сейчас липо цветет как раз ему кстати. Это то шило, недоробленное, Как оно было, изначально никакое, так оно и на сегодняшний день. Шесть рамок матка нагнала, обгулялась 20 месяц назад. 6 семь рамок расплода, ни единого яйца. Пришлось с ней распрощаться. Ну а чтобы молодой пчеле служба медом не казалась, три серии поработают на молочко. А затем дам сразу плодную матку. Тоже классический вариант. Стояла семья основная. Сделал отводок на двух матках. Стояло три корпуса. Сзади я показывал отводок из отводка. Полностью корпусу ношу с маткой для дальнейшего развития, еще время впереди. А внизу одна матка через разделительную решетку и уже этот отводок работает на маточное молочко. А здесь обувлялось три матки ни единого расплода, зацвела липа. Вот представьте, какая идеальная ситуация. И такую картину можно подгадать каждому под, под свой медосбор. То есть одна летная пчела, молодая матка, молодые матки только обгулялись, рабочее состояние, понятно, что. И, пожалуйста, результат вам. Клеща не обрабатывал. Почему? Потому что расплода нет, сухота такая в улье стоит. Он там, бедный сухарь, в гербаре высох весь этот клеч, поэтому не стал при такой жаре еще и щавелевой кислотой мучать пчелу. Поменял решетки сразу же на разделительные, то есть и сетки на разделительные решетки. Ну, такая же картина. Рядом отводок был на двух матках. Одну матку убрал, сделал отводок из отводка, а остача... Работает на маточное молочко, то есть перенимает эстафету. Сначала работала основная семья на маточном молочко в безматочном режиме. Теперь работает отводок, но в полноценном режиме. Внизу плодная матка, разделительная решетка и вверху воспитательное отделение под молочко. Ну и так в основном вот такая картина. Вот отводок из отводка. Дуется и к концу сезона он будет полноценной семьей. Это уже отводок из отводка. Я не говорю о самом отводке. Ну, а тем более за семьи. Они успеют, они и товар дадут сейчас, и липа, и впереди еще и подсолнух. И вот этот дуэт так и Сопровождает друг друга на протяжении сезона. Сейчас я из этого отводка, есть массы печатного расплода, поделюсь, вернее сделаю взаимозамену. Открытый расплод заберу у основной семьи, где матки только обгулялись, дам отводку, а у отводка печатный, то есть такую ротацию. Симбиоз содружества. Почему-то мне это сочетание слов нравится. Ну и так, в принципе, выглядит картина на сегодняшний день и как результат по обгулу маток и по ситуации. Все на конвейере. Говорят, заточена технология у Малыхина под маточное молочко. Она заточена под здравый смысл, под нормальное мышление, под любую картину, под любую ситуацию. Вот сейчас зацвела липа, обгулялись матки, я уже сказал. Вся летная пчела, какое тут маточное молочко? Все пойдет, вся армия-то пойдет в поле. на принос нектара. Конечно же, он будет весь в товаре. Ну, вот такая же отводок из отводки. Одним словом, стартуем в двухматочном режиме. и Это дает возможность вот такого хорошего выбора, хорошего Фронта работы, задела, потенциала такого, чтобы набрать силу и было затем с чем работать. А как уже распорядиться этой силой, у кого под какое направление, что заточено. Было бы, я же говорю, с чем работать. Если силы семьи не будет, то там. Хоть затачу, хоть не затачу. Ну, в общем, так и работаем. Так что обратите внимание на двухматочное содержание. По-моему, на сегодняшний день оно одно из перспективных и по перестраховке силы Вернее, вначале по накоплению силы, а затем уже по вот этим всем вариациям. Даже можно делать отводок из отводка. Ну, пускай это моя система ульев. Если объем улья побольше, значит там, если отводок из отводка не получится, то, в крайнем случае, достойный будет сам по себе отводок. Но ему включается повторный инстинкт выживания, как и на весеннем старте, или как при роении. То же самое. Что такое роевая энергия? Это инстинкт выживания. Точно такая же энергия у пчел проявляется и в весеннем старте. И объединяет эти обе... Оба таких взрыва энергетических. Один общий инстинкт – выживание. Поэтому нужно этим умело просто управлять и всего-навсего. Всего доброго, всем удачи!